Меня зовут Олег Лукин, не буду сейчас о себе ничего рассказывать, мы еще познакомимся на дальнейших встречах. Смотрите, сегодня проведем очень короткую учебную часть, поговорим о некоторых деталях, которые в этом проекте людей до сих пор волнуют, и, соответственно, после 20-минутной видео такой презентации я... Просто буду отвечать на ваши вопросы. Много информации сегодня давать не буду. Самое краткое изложу для того, чтобы у вас было понимание, как, как с этим проектом работать. Так. Включаю демонстрацию экрана и будем начинать. Речь сегодня пойдет о элементах работы с проектом Phenomenal. Здесь есть некоторые тонкости, и сегодня на нашей краткой школе мы разберем всего лишь три момента. Почему токен растет? Рассмотрим, как вообще работает пул ликвидности и рассмотрим систему дефляции, почему у этого токена не может быть остановки в стоимости и почему он не может падать в цене. Далее, как начать карьеру, да, то есть посмотрим первый этап развития в карьерном маркетинге компании и в завершении покажу пример, вот партнеры очень часто просят, покажите пример входа с максимально быстрым выходом в безубыток. Да, видать, где-то наигрались в каких-то не совсем частных проектах, да, и людей волнует, как сделать так, чтобы быстро войти в проект, сделать какую-то прибыль и быстро из проекта выйти. Ну, раз такой запрос есть, соответственно, мы эту информацию для вас подготовили, и сегодня я ее покажу. Итак, с чего начнем? Как работает пул обеспечения? Все уже, наверное, на презентациях наших видели, что у нас есть простейшая формула для того, чтобы пул работал. Это формула расчета стоимости актива феноменал. Она очень проста и складывается из двух составляющих. Обеспечение, то есть количество пула, обеспечение, количество биткоина в пуле обеспечения, деленное на количество имитированных токенов, тех, которые находятся в обороте. Для того, чтобы понять, как это работает, давайте сначала вспомним, что за транзакции у нас происходят внутри нашей сети. То есть, первое, покупка статусов. Да, без статуса ни один пользователь не сможет в этом проекте участвовать. То есть статус – это стартовая условная единица, что-то типа лицензии для того, чтобы человек смог начать свое участие в проекте, смог покупать токены, продавать их, получать какой-то доход от партнерской структуры и так далее. Следующий момент – покупка самого актива. Да, это тоже обязательная транзакция, без нее пассивный доход мы не увидим. После того, как человек получил актив, он у него вырос в цене, соответственно, он его начинает продавать. Да? Вот еще одна транзакция, которая есть в сети. Следующий момент. У компании есть правило. Она с удовольствием отпустит любого участника в тот момент, когда он захочет выйти, полностью из проекта. То есть если человек в какой-то момент времени хочет продать полностью весь актив, независимо от того, какая у него лицензия, он может нажать на кнопку «Срочная продажа» и вернуть в компании все токены, которые он у нее купил. Причем уже по той выросшей цене, на которой они сейчас находятся. В этом на самом деле особая уникальность у этого проекта. Следующий момент – комиссия за кредит. Все мы знаем, что здесь абсолютно уникальнейшая система кредитов, Да, она очень нравится людям, но у нее есть небольшие комиссии 0 – 0,1% в сутки. Человеку приходится оплачивать от стоимости взятого кредита. На самом деле это очень небольшие, несущественные средства, да, потому что 0,1% в день – это примерно 3% в месяц. Если мы с вами учтем, что стоимость токена у нас повышается практически на 1% в сутки, то уже за первые трое суток в месяце весь месячный процент по кредиту перекрывается вот этим ростом. Далее. Сжигание займа – это очень, на самом деле, опасная транзакция, я чуть-чуть о ней подробно остановлюсь, для того, чтобы люди случайно эту кнопку не нажали. То есть есть такая функция, в разделе займа находится, когда человек может сжечь свой займ. Что это значит? Любой человек, нажав на эту кнопку, сжигает все токены, которые у него находятся в залоге, и ему компания возвращает остаток тех э, средств, которые были в залоговой э, зависимости, и она ему возвращает их в биткоине. Человек может, соответственно, забрать их. Никогда не рекомендует этой, ну, этой функции пользоваться, потому что вы потеряете самое ценное в этом проекте. Это сам цифровой актив. Следующий вид транзакции – это переводы. Внутренние переводы токена, да, цифрового продукта компании, содержат себе комиссию. Какая она, тоже расскажу чуть позже. Дальше. Разница между ордерами sell и buy в момент сведения торговых операций на бирже сжигается. В, этом, в этот момент цена снова вырастает. И еще одна транзакция всеми любимая, это вывод биткоина. То есть мы здесь в этом проекте с вами получаем доход, пассивный доход, активный доход, и, соответственно, рано или поздно мы его забираем из проекта. Да, и, соответственно, в момент этого вывода происходит тоже небольшая комиссия. Сейчас более подробно. У нас есть пул обеспечения. То, что нам гарантирует, что мы в любой момент можем свои средства, свои инвестиции превратить обратно в биткоин и забрать их. То есть пул. И вторая составляющая, которая здесь в проекте существует, это сам цифровой актив. То есть та единица, которая нам приносит пассивный доход. Теперь разберем, как работает наполнение пула и что происходит с токенами то есть каким образом они появляются и каким образом они исчезают почему стоимость их растет первый момент смотрите в момент покупки статуса что происходит 50 процентов от каждого проданного статуса автоматически ложится в пул обеспечения. То есть таким образом пул начал наполняться. Представим себе ситуацию, что есть первый пользователь, который заходит в компанию. До него еще не было никаких пользователей. Соответственно, как только он приобрел для себя статус, 50% попало в пул обеспечения. Токены при этом не имитировались. То есть, соответственно, их ноль. Токенов еще в природе не существует, а в пуле обеспечения уже появились средства, которые обеспечивают стоимость токена. Дальше происходит покупка, да, то есть пользователь помимо лицензии начал приобретать для себя токен, для того чтобы понять, как эта система работает, ему токен нужен. Он приобретает и 100% от его оплаты автоматически попадает в пул, то есть пул вырос. Далее, так как у компании с продажи токена есть комиссия, она равняется 6%, то, соответственно, токена для первого покупателя выпущено на 6% меньше. То есть 94 токена он получит при покупке, вот, при своей покупке. Теперь, чтобы мозгу было проще считать, превращу это все в понятные цифры. В тот момент, когда человек приобретает, делает первую покупку, к примеру, он условно представим, что статус стоит 100 долларов. Соответственно, 50% от стоимости статуса, это 50 долларов, попадает в пул обеспечения. Дальше представим, что токен стоит 1 доллар, да, и человек приобретает для себя токенов, на 100 долларов. Соответственно, что произойдет? Все эти 100 долларов в виде биткоина попадает в пул обеспечения. Так как комиссия за продажу токена 6%, то человек на свои 100 долларов получит 94 токена. Чуть позже вы поймете, зачем так сделано. Дальше. Мы четко с вами можем посчитать, на 94 выпущенных токена сейчас в пуле обеспечения уже находится 150 долларов. То есть только за счет того, что человек первый приобрел себе статус и приобрел токены, его актив уже вырос в цене. И так происходит с каждой покупкой нового пользователя, который приходит и присоединяется к этой системе. Дальше. Человек попользовался... Токеном, да он увидел как этот токен растет и соответственно он решил испытать что будет ну как продается токен. он нажимает продажу да и соответственно происходит следующее от продажи берется комиссия 3 процента то есть это эти средства попадают также точно в пул обеспечения наполняет его при этом количество токенов может не измениться, потому что возможно, что эти токены просто приобрел у него какой-то другой пользователь на площадке. Получилось, что токенов количество не изменилось, а состояние пула ликвидности снова повысилось. Цена токена подрастает. Дальше. Дальше. Есть такая функция, как срочная продажа. Да, я уже о ней говорил, когда человек может полностью все свои токены или хотя бы там половину или там, ну, какое-то количество токенов больше, чем стандартный ордер на продажу, он решает продать. Ну вот случилось у него что-то в жизни, для чего ему необходимы деньги. Он продает свой актив за срочность, у компании есть комиссия, то есть когда человек делает срочную продажу, компания берет комиссию в размере 7%. Она берется в биткоине, и этот биткоин попадает в пул обеспечения, то есть пул снова вырастает. Что происходит с токенами? Обращаю ваше внимание, очень внимательно на это обратите, акцентирую прям внимание. В тот момент, когда происходит срочная продажа, 100% Токенов, которые компания взяла у пользователя, сжигаются. Смотрите, что происходит с, пулом, с количеством токенов. То есть 100% токенов сожжены, их стало меньше. Цена токена вновь выросла. Дальше. Все пользователи рано или поздно придут к тому, что начнут использовать кредит. Даже те, кто не любят кредиты стандартные банковские, здесь в компании кредиты использовать начинают, потому что кредит уникален. И люди это понимают не сразу, может быть, но они это понимают и начинают эти кредиты использовать. Что происходит? Комиссия за кредит берется в токенах. Соответственно, в пул обеспечения при э, отчислении комиссии ничего не поступает. Но человек, когда оплачивает комиссию, она платится один раз в сутки, 0,1% сжигается. То есть в токене комиссия оплачивается, и этот комиссионный токен сгорает, компания его сжигает. В результате получается, что токенов снова становится меньше, Пул обеспечения при этом остается на том же уровне. Верхняя формула нам говорит, обеспечение, деленное на количество токенов, равно стоимость актива. То есть цена снова выросла. Далее, сжигание займа. Еще раз повторюсь, опасная операция, постарайтесь ее не использовать. При этом 100% актива, который есть у пользователя на балансе, сжигается. То есть тот заемный э, актив, который он взял, примерно он взял 80% э, токенов, они заморозились. И, соответственно, все эти 80% они сгорят у пользователя. Есть внутренние переводы. Скажу о них э, чуточку подробней. То есть если мы внутри системы делаем переводы биткоина, то есть от пользователя к пользователю, то комиссия при этом составляет 0%. Мы ничего не оплачиваем. Но если мы переводим пользователю сам цифровой актив, то с, него, с, с этой транзакции берется комиссия. Она составляет 3%. Оплачивается она в токене, и, соответственно, этот токен сжигается. Снова токена стало меньше. Пул ликвидности остался на том же, на прежнем уровне. Далее, на бирже люди выставляют ордера на покупку и ордера на продажу в разное время. В тот момент, когда происходит сведение всех ордеров в полночь, разница между ордерами на покупку и ордерами на продажу она может быть незначительной, но она сжигается. Это сжигание происходит именно в токене, то есть токена опять стало меньше. Пул ликвидности при этом не изменился. Стоимость опять выросла. Следующий момент. Все мы здесь получаем доход. И, соответственно, мы рано или поздно этот доход начинаем выводить из проекта. В тот момент, когда мы делаем вывод, компания берет комиссию, 3%. Она оплачивается в биткоине, и эти деньги снова попадают в пул обеспечения. Таким образом, пул обеспечения растет гораздо быстрее, чем количество токенов, которые находятся в обороте. Это такая дефляционная модель, которая дает понимание того, каким образом происходит обеспечение и почему этот токен не может остановиться в цене. Теперь обращу ваше внимание еще на две, даже на три вещи. То есть у компании по четко заложенному алгоритму есть, есть скажем, транзакции, которые никогда не прекратятся. Большое количество людей говорит такую вещь, что… Ну вот если же не будут поступать новые средства в пул обеспечения, то, соответственно, ну, не будут приходить новые люди, то все, соответственно, остановится, и цена прекратит расти. Смотрите, как это происходит. Любой человек, который уже участвует в проекте, он в любом случае не, не, не прекратит делать э, две вещи основных. Он не прекратит продавать свой токен, а если вы обратите внимание, что когда идет продажа токена, то 3% попадает в пул обеспечения, увеличивая стоимость токена. И вторая вещь, которую не прекратят делать пользователи, это вывод своей прибыли, вывод своего дохода. Соответственно, с каждым выводом пул обеспечения увеличивается. И еще один процесс, который, скорее всего, будет всегда поддерживать Пул обесп... не пул обеспечения, а который всегда будет поддерживать рост токена, это возврат и сжигание кредитных процентов. Они не наполняют пул, но они постоянно увели... уменьшают количество токенов, которые находятся в обороте. Я думаю, по пулу обеспечения понятно. Движемся к следующему нашему слайду. Поработаем с маркетингом. Да. То есть, каким образом работает карьера, точнее, даже не карьера, а каким образом работают личные рекомендации в проекте. Сегодня только это затронем. На следующих занятиях будем уже углубляться в глубину и смотреть, как работает структура, как работают разные ветки, на что нужно об не обращать внимание и так далее. Сегодня пример такой. Возьмем пользователя с именем Алекс. Алекс покупает статус Silver за 0,25 биткоина. В момент покупки Alex, оборот сети Алекса вырастает на 0,25 биткоина. Соответственно, с первой покупкой Алекс становится в карьерном маркетинге на статус на ранг стартер и получает для себя бонусное вознаграждение от компании от всех следующих покупок в его личными партнерами в размере 5%. Алекс делает личную рекомендацию для Дениса. Тут рассказал ему о проекте. Денис принял решение, что ему это интересно и приобретает для себя статус Gold за 0,5 биткоина. Оборот сети Алекса увеличивается на 0.05. И Алекс получает 6% бонуса за покупку Дениса. 0 0,3 биткоина. У людей сразу же возникает вопрос, почему 6% на ранге «Стартер» всего же 5%. Смотрите, откуда складывается этот процент. Первое. Бонус, тот, который предназначен Алексу с ранга «Стартер». И вторая добавочная единица – это дополнительный бонус, который ему приносит статус «Сильвер». Вот он, этот процент. Из них складывается 6%, и, соответственно, вознаграждение «Алекса» – это 6% от покупки «Дениса». Сразу же обращу внимание, друзья, от покупки и продажи токена – никакие вознаграждения в структуре не начисляются. В маркетинг идет только 35% от стоимости статусов, которые люди приобретают в вашей структуре. Следующий момент. Лимит дохода у Дениса, у Алекса уменьшается на 0,03, потому что он уже заработал эти деньги. Итак, с каждой транзакции, которую будет получать Алекс в виде дохода, эта единица, лимит дохода, будет у него э, снижаться. В тот момент, когда она приблизится к нулю, э, Алексу будет необходимо продлить свой статус. Таким образом, э, с каждой покупкой новым, личным партнером, то есть если Алекс не остановится и на одном Денисе и пригласит еще одного партнера, да, с каждой личной покупки его партнером новым, он будет получать 6%. Точно так же эти 6% он будет получать при повторных покупках, которые производят его личные партнеры. Если Алекс приобретет более высокий статус, к примеру, Gold, Platinum или VIP, то процент надбавки к его вознаграждению увеличится. Также он увеличится, если Алекс продвинется по карьере маркетинга. Об этом будем разговаривать уже на следующих наших школах. Теперь перейду, наверное, может быть, к самому приятному или к самому интересному. Разберем пример. Входа. То есть об этом очень часто люди спрашивают. Сегодня такой средний вариант входа. То есть он не будет удобен для людей, у которых слабые финансовые возможности. И будет, наверное, неинтересен тем людям, у которых финансовые возможности уже крепкие, и они могут себе позволить более дорогие статусы приобретать. То есть Алекс разобрался в том, как проект работает. Он до глубины души ему нравится, и, соответственно, он делает что? Он решает в этом проекте увеличить себе пассивный доход и при этом э, рассчитывает вариант, когда он может максимально быстро э, сделать вывод средств, ну то есть забрать из проекта э, все то, что он сюда проинвестировал. Есть такие люди, их 90, наверное, процентов, это люди, которые где-то обжигались в каких-то других проектах, и, соответственно, они ищут такой вариант, быстро прийти, сделать прибыль, забрать свое, а потом уже там проценты пусть работают. Соответственно, Алекс покупает 3 голд статуса за 0.15 биткоина. То есть расставляет он их, их расставить можно любым способом. Разница будет заключаться только в одном. Если Алекс планирует быть простым инвестором, не планирует здесь развивать партнерскую структуру, то можно их расставить одну учетку за другой в линию. Если же человек планирует сделать себе карьеру в маркетинге да, и, соответственно, получать дополнительные вознаграждения по активному бонусу, то поставить их нужно вот именно так, как изображено на рисунке, влево и вправо по личной ссылке. Далее, после того, как Алекс приобрел статусы, он начинает покупать на них актив еще на 0.15 биткоина. То есть таким образом общие затраты его составят 0.3 биткоина. Далее, на приобретение... Самого актива у Алекса уйдет примерно 9-10 дней. За это время актив вырастет примерно на 9% и станет стоить уже 0,063 биткоина на каждой учетной записи. Дальше. Все мы знаем, что у нас есть возможность взять кредит под залог своих токенов. Соответственно, Алекс на каждый из этих учеток берет себе кредит по 0.025 биткоина, и этот кредит выводит на свой биткоин-кошелек. Можно вывести на любой, на блокчейн, на холодный кошелек, на какой-то свой биржевой счет. Не суть важно Тот адрес биткоин, на который вы планируете делать вывод, соответственно, его и нужно указать в настройках в своем профиле. Далее. Алекс выводит эти средства. Таким образом, он 0,75 биткоина уже зафиксировал, забрал их из проекта. Следующий момент. По условиям статуса лимит хранения составляет 0,075 биткоина. То есть на такую сумму Алекс может хранить токены. Так как токен постоянно растет в цене, то после 7 дней после покупки актив Алекса достигает лимита хранения и начинает автоматически продаваться, превращаясь в биткоин. Таким образом, 1% в день – это то, что у него автоматически продается, и он получает это в виде биткоина. Далее. Таким образом, Алекс получает каждый день 0,0225 биткоина. Теперь, друзья, чтобы совсем было просто, я переведу это все в понятные мозгу цифры. Представим условно, что курс биткоина равен 1 биткоин 10 тысяч долларов, чтобы легче было считать. Соответственно, Алекс проинвестировал 0,3 биткоина, что равняется трем тысячам долларов вот на эту э, выстроенную структуру. Далее, вывел из них 750 долларов на 10 день участия в проекте. Далее, начиная с 17 дня, лимит актива продается и приносит Алексу 22 доллара каждые сутки. Алекс сам для себя посчитал, может быть, каждые 10 дней, может быть, каждую неделю он начинает выводить эти средства на, ну, из проекта. И ежемесячно у него получается доход вот от, этих, от этого пассивного притока 700, 675 долларов. То есть каждый месяц Алекс за счет того, что его токен достиг максимум охранения и начал продаваться, получает 675 долларов вот с этих трех учетных записей. Плюс к тому, Алекс в любой момент, у него же на всех этих трех учетных записях есть токены, которые от первого кредита уже постепенно разморозились, и Алекс может спокойно взять под залог этих токенов при его статусе Gold, процентов от их стоимости, что составит 1460 долларов. Да? То есть эти деньги Алекс тоже может в любой момент забрать и вывести из компании. И таким образом, что у нас получается? За 30 дней Алекс 750 долларов забрал в первый день, плюс 1460 у него лежат в виде актива, он может под них взять кредит вообще в любой момент и забрать их. И 675 долларов у него э, за месяц – это тот денежный поток, который ему приносит растущий актив. Таким образом, 2800 долларов человек уже в первый месяц может забрать. Соответственно, в проекте у него останутся ну, 15 долларов, которыми он после первого месяца, возможно, рискует. Как вам такой расклад? Да, и, соответственно, эти вещи можно моделировать по-разному. То есть верхняя учетка может быть не обязательно голдом, она может быть платиной, а снизу будут два голда. Все зависит от тех возможностей, которые есть у человека, приходящего в проект. На этом сегодня я завершу свое повествование. Перейду к анонсу следующей нашей школы. То есть сегодня у нас такое было, что-то типа повторения. Что мы... О чем мы поговорим на следующей школе? Как правильно начать строить команду? То есть все вы здесь сегодня, потому что вам эта идея с какой-то стороны понравилась. Может быть, вы инвестор, да, и хотите получать здесь пассивный доход. Может быть, вы уже даже кому-то из знакомых рассказали об этом доходе. Вот для того, чтобы человек не допустил случайно ошибок в размещении учетных записей в своей команде, мы об этом поговорим на следующей школе. Следующий момент. Есть уже люди, которые наделали ошибок, то есть вот как раз размещая учетные записи не совсем верно. Как можно это поправить, тоже об этом поговорим. Следующий момент. Разберем еще один пример входа в проект. На прошлом занятии спрашивали, какой вариант рассмотреть. Большинство говорит, покажите вариант, как заходить на более дорогие учетные записи, там, на Платину, на VIP и так далее. Хорошо, разберем их на следующем занятии, там, через одно поговорим о том, как строить свой пассивный и активный доход на каких-то начальных статусах, да, то есть на бронзе или на сильвере. Это тоже возможно, и здесь развитие очень динамичное, соответственно, любой человек может для себя выбрать именно тот вариант, который будет удобен ему. На этом я завершу сегодняшнее мероприятие. Роман, останови, пожалуйста, запись. Она как бы больше не нужна. Сейчас будет...